Глава 39. Московские хлопоты. Вернувшись в Москву, мы стали думать о ближайших планах на будущее. Во-первых, мы решили перебраться на другую квартиру, так как район квартиры, которую мы снимали до этого, был повышенной криминальной активности. Несколько раз воровали дворники с моей машины, знак Мерседеса, разбивали маленькое стекло у задней двери, не говоря о том, что, выломав весьма хлипкую дверь, пытались ограбить квартиру. Правда, я, почувствовав неладное, вернулся домой быстрее, чем ожидали грабители, работающие по грамотной наводке. Конечно, ограбление было организовано не уличной шпаной, а шпаной весьма солидной. Через знакомых Светлану стала разыскивать та самая подруга, которая напоила ее ядом и столь неожиданно после этого исчезла. Светлане необходимо было забрать у нее некоторые свои документы и личные вещи, и, конечно же, ей очень хотелось взглянуть этому человеку в глаза. Они договорились встретиться около главного входа НИДы СССР, куда я Светлану и подбросил на своей машине. Светлана хотела заодно и забрать из МИДа свой заграничный паспорт и снять со счета свою зарплату в валюте. Светлана так и не встретилась со своей в кавычках подругой и не смогла забрать свой заграничный паспорт, так как его, как ей сказали в этом заведении, просто уничтожили. Деньги со счета ей получить тоже не удалось, так как их уже по в кавычках просьбе Светланы и якобы по доверенности получила все та же подруга, которая не смогла бы провернуть все сама, не будь у нее там самой, что ни на есть прямой поддержки после того, как Светлана связала свою судьбу со мной. О том, что я буду отвозить Светлану навстречу, не знал никто, кроме той самой подруги и за нею стоящих. Они, видно, рассчитывали, что я останусь ждать Светлану и немного просчитались. О том, что дверь в квартире была хлипкая, я видел давно, и по дороге назад я заехал в магазин за необходимыми материалами для ремонта. Купив необходимое, я приехал на эту квартиру и видно в самом начале ее ограбления. Увидев меня возвращающегося, грабители немедленно покинули квартиру, мало что успев захватить. Ни телевизор, ни видеокамеру, ни многое другое они не успели унести или не за этим приходили. Потому что исчезло несколько видеокассет, и что самое досадное – кассета с записями, которые я сделал в Алитусе, в том числе и видеозапись с отцом Светланы. Надо было так случиться, что похитили кассету именно с единственной и, как оказалось, последней видеозаписью отца Светланы. Случайность? Навряд ли, если учесть, что в квартире находились вещи, материальная ценность которых была в сотне, если не в тысячи раз больше. Так или иначе, никто, видно, не рассчитывал, что я вернусь так быстро, я сорвал, мне думается, обыск, обставленный как ограбление. Привезенные мною материалы для ремонта двери пригодились как нельзя кстати. Приехал один мой знакомый с инструментами, и дверь была отремонтирована, как положено. Не думаю, что проникновение в квартиру не состоялось бы, если бы дверь была отремонтирована раньше. Те, кто организовал в кавычках ограбление, смогли бы проникнуть и через крепкую дверь. В принципе, мое чутье меня не подвело, и в кавычках гостям без приглашения не удалось не только вынести ценные вещи, но и найти то, ради чего они в самом деле организовали свой визит. Но одно совершенно точно, налет на квартиру был организован с участием в кавычках подруги Светланы, и я сомневаюсь, что организовывался он уличной шпаной. Так или иначе, еще до последней поездки в Архангельск мы перебрались на новую квартиру которая к тому же располагалась в одной из высоток недалеко, если не изменяет память от станции метро «Профсоюзная». Квартира была на 11 этаже, и только это доставляло некоторые неудобства, когда лифт не работал. Квартира была однокомнатная, и нам пришлось прикупить немного мебели, чтобы хоть как-то ее обставить. И это место стало нашей последней базой в СССР. После возвращения из Архангельска жизнь продолжалась в привычном или почти привычном ритме. Полки в магазинах опустили совсем, совсем была очередь, включая и хлеб. Если раньше очереди были только за дефицитом, то теперь они были практически за всем. Кто помнит то время? Для того все это хорошо знакомо, когда даже сахар выдавался по талонам и нормам. Правда, на базарах можно было купить почти все, но цены там кусались, еще как кусались. Многим они были просто не по карману. В то время в комиссионах цены на привозные товары росли каждый день. Я всегда интересовался электроникой и помню как за пару дней цена на видеомагнитофон вырастала на тысячу рублей, хотя и ранее цена уже была запредельной, а зарплаты у людей оставались все теми же, а другими словами, нищенскими. Через несколько дней в Москву приехал Дмитрий Рассказов и привез мне деньги точнее, он привез мне трети той суммы о которой мы договаривались, о чем я ему и сообщил. Он пытался пробормотать какие-то объяснения этому но я четко поставил все точки над «и», и ему ничего не оставалось, как пробормотать какие-то извинения о том, что деньги за лекции для медиков еще не перечислили, а за выступления и за другой курс поступили пока частично. Я вновь прояснил ситуацию и предложил ему не держать меня за круглого идиота, чем даже добился у него смущения. Он пробормотал что-то о том, что он прояснит ситуацию и довезет мне остаток денег. Наверное, не стоит говорить о том, что больше я его не видел. Гораздо позже затронув эту тему в разговоре с Надеждой Яковлевной Аншуковой, я убедился, что я был прав в своих выводах о честности рассказовых, как отца, так и сына. Она сказала мне, что деньги за медицинскую группу она перевела на счет кооперативы ⁇ Мастер ⁇ еще во время самих занятий. Сообщила мне о том, что вскоре Рассказовы приобрели канал на областном телевидении, а если учесть, что у них в их кооперативе никогда не было больших денег, Вполне возможно, что они использовали украденные у меня деньги, или они, по крайней мере, составили немалую часть уплаченных за покупку денег. Другими словами, рассказывая, меня просто кинули, что не было таким уж редким явлением в те времена, да и сейчас тоже. Я потерял заработанные мною деньги, только и всего, а они потеряли свое лицо, свою честь. Вполне возможно, что для них это ничего не значит, но для меня эти слова значат многое. Конечно, было досадно, что эти люди так поступили, но все равно я был рад тому, что произошло в Архангельске. Мои выступления, а позже и курсы моих лекций, помогли очень многим людям хотя бы открыть свои глаза, проснуться от наведенного социального сна. И пускай кто-то вновь закрыл свои глаза, думая, что так будет жить легче и выгодней. Рано или поздно они поймут, что позиция «моя хата с краю ничего не знаю» – самообман. И рано или поздно такого человека – Реальность все равно догонит или затронет, несмотря на то, что человек объявил свою позицию невмешательства. Социальные паразиты специально создают иллюзию того, что если человек самоустранится от активных действий за правое дело, его никто не тронет. Но это самая примитивная уловка, чтобы для людей, колеблющихся или безразличных, создать предпосылки для того, чтобы они самоустранились. Иллюзия невмешательства, столь активно навязываемая социальными паразитами, выгодна только им и никому другому. Длинные руки паразитов достанут и людей с нейтральной позицией только немножко позже, чем людей с активной позицией сопротивления распространению паразитизма. Политика невмешательства только откладывает финал на короткий срок, а потом социальные паразиты принимаются из-за нейтральных. Так что избежать столкновения интересов с паразитами никому не удастся, даже если спрятаться в какой-нибудь глуши в дебрях Сибири, да и то это только оттянет неизбежное. Да и забравшись в глухомань, человек ничего не выигрывает, ибо это неизбежно приводит человека к духовному обнищанию, что опять-таки выгодно социальным паразитам. Только когда равнодушные к происходящему поймут, что невозможно избежать участия, уготованной всем социальными паразитами, и наконец-таки проснуться – только тогда у социальных паразитов не будет возможности творить свои грязные дела по превращению людей в разумных животных, своих рабов, дрожащих от любой угрозы для своей драгоценной жизни, подчиняющихся своим животным инстинктам, главное из которых – выжить любой ценой. А пока этого еще не произошло, пока люди думают, что оставшись в стороне, они что-либо выиграют, социальные паразиты находятся в относительном спокойствии. Но после уничтожения псигенераторов, после того, как в 1995 году ждущие воплощения сущности были освобождены от вольной или невольной кармы, блокирующей развитие, все больше и больше людей уже живущих просыпается, а новорожденные дети получают принципиально новые возможности для развития. Необходимо только, чтобы как одни, так и другие смогли получить истинную информацию и достичь просветления знаниям. Этот процесс уже пошел, его уже невозможно остановить. Необычных детей назвали детьми Индиго из-за своеобразного свечения их аур, как объясняет это способные видеть. Хотя на самом деле так называемая аура является только следствием проявлением тех особенностей, которыми обладают дети Индиго. В силу того, что ждущие воплощения сущности в 1995 году были освобождены от земной кармы и различных блокировок, наведенных социальными паразитами. При воплощении и с началом развития в физических телах даже в юном возрасте у таких происходит активное насыщение четвертых материальных тел сущности и существует возможность для быстрого развития. В силу того, что воплощаются сущности разных уровней развития, Ясновидящий видит выраженное свечение темно-синего цвета не у всех детей. Но это свечение даже у тех детей, у которых оно наиболее ярко выражено, не говорит о том, что эти дети – представители новой нарождающейся расы людей. Свобода от кармы и блокировок только дает возможность для быстрого развития и возможности достичь уровня Творца, а не является уже чем-то свершившимся. Несмотря на то, что эти дети демонстрируют многие таланты и возможности, это только лишь начальная точка развития и без правильных представлений правильного обучения из этих детей могут вырасти моральные уроды с амбициями богов на пустом месте. Это понимают и социальные паразиты, для которых такие дети являются реальной угрозой для их будущего, и поэтому они, социальные паразиты, пытаются навязать всеми способами таким детям уверенность в том, что они – представители более высокой, чем все остальные расы людей. Темные силы подобным образом пытаются вбить клин между этими детьми и всеми остальными – а в детстве, когда ребенок индиго проходит стадии животного и разумного животного, довольно-таки легко подобной пропагандой и другими действиями добиться, чтобы у этих детей возник эволюционный перекос. Именно этого социальные паразиты и добиваются. Они ничего не могут поделать с появлением таких детей, но они, контролируя средства массовой информации, пытаются запудрить мозги таким детям, и, к сожалению, им часто это удается. Эволюционные искажения, вносимые благодаря стараниям социальных паразитов, приводят к тому, что часть детей индиго не достигают тех уровней развития, которых они могли бы достичь при правильном развитии. К радости большинство наиболее талантливых и имеющих серьезные возможности для развития попадают в так называемую ментальную школу, в которой их развитие происходит гармонично и они получают возможность достичь просветления знаниям и максимально реализовать свой потенциал. Но пока все это еще в будущем, пускай в недалеком, но будущем. В середине 1991 года я только провел свои первые курсы лекций и летал в небесах от радости того, как жадно и с каким интересом впитывали люди то, что я мог им дать. Это ни с чем несравнимое чувство, когда видишь, как у людей появляется свет в глазах когда в тусклых глазах появляется жизненный смысл. Я видел, что такое возможно, я сам добивался этого у людей, и знаю наверняка, что это возможно. К сожалению, для большинства людей самим поддерживать этот внутренний свет пока невозможно. Но это возможно в принципе, и это самое главное. Моей ошибкой было считать, что после того, как мне удалось зажечь этот свет в глазах людей, он будет продолжать гореть и далее, уже без моей помощи. Но, к сожалению, большинство людей самостоятельно поддерживать этот свет пока не в состоянии. Большинство людей сами не в состоянии противостоять всему тому, что уже успели создать на Мидгард земле социальные паразиты. И поэтому зажженные мною искорки света в глазах людей без постоянной подпитки с моей стороны долго не смогли продержаться в таких условиях. Но, тем не менее, след у большинства остался и осталась готовность вновь заполнить светом душу. Когда я проводил свои занятия, я всего этого не знал. Не знал, что для большинства людей требуется много времени для принципиального изменения своего сознания и представлений. Для некоторых, чтобы это произошло, может потребоваться и вся жизнь. Ведь всегда сложнее заменить один фундамент сознания на другой. И не важно, что уже существующий фундамент ложный. Для некоторых замена одного фундамента на другой может занять несколько лет. Но в любом случае, всегда потребуется довольно много времени для того, чтобы это произошло. Понимание всего этого пришло ко мне позже, после того, как я в течение более 12 лет наблюдал за своими американскими студентами. Но все равно мне удалось расшевелить многих людей, и молва пошла по земле русской. И пускай молва много исказила, но некоторые зерна истины в ней все-таки имелись, и все сделанное мной в 1991 году не было впустую – хотя мне виделось тогда все в несколько другом свете. Я думал, что человек, проснувшись, не захочет залечь в спячку вновь. Немногие нашли в себе силы духа и воли, чтобы идти против всеобщего течения. И хотя у некоторых и были так называемые «уважительные причины» – дети или больные родители, или страх потерять работу и получить волчий билет, с которым в то время, да и сейчас, человек практически поставлен вне закона. И хотя я понимаю, почему люди под подобным давлением шли на предательство, но все равно где-то в глубине души чувствовал боль от этого. Ведь и мне приходилось принимать решение и практически идти против всех и вся. И делал я это не ради своей выгоды, скорее наоборот, а потому что не мог иначе, ради того, чтобы все остальные получили хотя бы шанс на освобождение от дурмана, наведенного социальными паразитами». Ведь рабство, созданное социальными паразитами, само по себе никуда не исчезнет, а сами они от своего паразитизма добровольно никогда не откажутся. Но нельзя ожидать, что и все остальные станут поступать по совести, а не только ради собственной выгоды. Ведь рабская философия, навязываемая русам последнюю тысячу лет, даже на уровне подсознания подсказывает людям «пускай действует другой, если он погибнет, ты останешься живым, терпи все, и ты будешь жить». Но то же самое подсознание не говорит человеку, что он будет жить, но жить как раб, и когда хозяевам захочется, они заберут эту жалкую жизнь раба, которого они и человеком не считают. Разве это жизнь? Для кого-нибудь может быть и жизнь, а для меня такое положение вещей – смерть. Состояние раба – это состояние живого мертвеца, который даже не понимает, что он мертв, ибо душа в рабстве умирает. Поэтому я верю, что людей, понявших это, будет становиться все больше, если мне удалось вложить в эту маленькую лепту, я буду считать себя счастливым человеком. А пока вернусь в Москву в конец октября-начало ноября 1991 года. Когда мы приняли решение о том, что поедем посмотреть Америку, Константин Арбелян сказал, что все хлопоты по оформлению документов он возьмет на себя. Я передал его секретарю деньги на билеты, рассчитывая, что у него действительно все схвачено. Но это оказалось далеко не так. Костя поручил заниматься билетами своему секретарю, а визами своему двоюродному брату Владимиру Миронову. Но для начала нужно было оформить Светлане заграничный паспорт в замену уничтоженного в кавычках «друзьями». И тут возникла проблема. Дело в том, что я был в то время прописан в Харькове, так как мне свою квартиру в этом городе не удалось обменять на московскую за все три года моего проживания в столице а Светлана была прописана в Литве, которая уже практически откололась от СССР, но еще своих заграничных паспортов не выдавала, а советские не хотела выдавать. Нас еще не расписали все по тем же причинам, поэтому нам нужно было в ближайшее время решить еще и эти два вопроса, и в этом нам помогли хорошие друзья. Высокие чиновники из АВИРа, узнав детали нашей ситуации, отказывали нам в помощи очень быстро. А помог опять через друзей один работник из районного отделения Авира, который проявил человечность и, как говорят, вошел в наше положение и оформил заграничный паспорт для Светланы. Чтобы не возникло недоразумений, хочу сразу сказать, что он это сделал не ради денег, а просто по-человечески помог, что весьма редко случалось и тогда, а тем более сейчас. Он просто отказался от предложенных мною денег и даже сказал что-то о том, что есть некоторые вещи важнее денег, чем приятно меня удивил. Имея на руках заграничные паспорта, можно было приступать к оформлению виз на въезд в США. И мы, доверившись Константину Арбеляну, передали свои паспорта Владимиру Миронову, который тогда работал в МИДе. Мы даже представить себе не могли, какие приключения нам придется перенести в результате такой своей доверчивости. Но об этом несколько позже. А пока продолжу свое повествование по порядку появления проблем. Единственным вариантом для нас официально оформить свои отношения – это расписаться в сельсовете, где это можно было организовать довольно быстро. И опять на помощь пришли друзья. У одной нашей знакомой оказались хорошие связи с Лутовенском сельсовете Орловской области, возникшим на месте бывшей усадьбы писателя Тургенева. И в один прекрасный день мы отправились на моей машине в этот сельсовет. С нами в качестве свидетелей поехал Владимир Сергеев и Нина, которая и организовала это для нас со Светланой. Мы довольно быстро добрались до места и, помесив немного грязи грунтовых дорог, оказались в нужном сельсовете. Все-таки, когда долго не бываешь в деревне, особенно в осенне-зимний период, забываешь о том, что это такое. Поэтому, когда мы покинули теплую машину, то оказалось, что нам хоть и немного, но предстоит преодолеть пространство по грязи. Положительным моментом было то, что грязь немного подмерзла, и вот мы отправились на преодоление последнего препятствия. Чтобы сделать это, Светлане пришлось подобрать полы своей шубы и в таком виде пересечь небольшое море полузамерзшей грязи. Все это только развеселило нас, и мы сразу стали шутить о том, что такого бракосочетания уж точно ни у кого не было. Мы некоторое время подождали, пока в сельсовет соберутся все официальные лица и церемония началась. Представитель сельсовета произнес необходимые в такой ситуации слова, и мы поставили свои подписи, включая свидетелей. И вот, через 10 минут мы получили на руки свидетельство о браке и печати в свои паспорта. А вечером этого дня небольшая группа друзей организовала нам свадебную вечеринку в одном из ресторанных залов Москвы. Мы со Светланой были признательны всем им за то человеческое тепло, которое они подарили нам. Продолжение следует, на этом пока все. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.